Я выбрала сегодня тему достаточно интересную, потому что на мероприятиях GNS в Казахстане, в Минске часть партнеров подходила и спрашивала именно о курении, о том, как бросать курить, рассказывали о своем опыте, что с ними происходило, когда они бросали, спрашивали, как могут помочь в этом продукты GNS. Переключайте, пожалуйста, слайд. Так что сегодняшняя наша презентация будет о том, что нам нужен только чистый воздух и о том, как Джинес может служить опорой в отказе от курения и восстановлении здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. Традиционно я свой рассказ начну с высказывания умного человека. Сегодня это будет Анна Рэдди Баляк. Это известный французский писатель, считающийся одним из величайших прозаиков XIX века, прожил он, к сожалению, не так много, вы видите, 51 год, в принципе, на тот момент это средняя продолжительность жизни, и он сказал, что табак приносит вред телу, разрушает разум и отупляет целые нации. Сказал он это, заметьте, в те годы, когда еще не было такой серьезной научной доказательной, но был прав. Переходите, пожалуйста, к следующему слайду. К сожалению, вообще ситуация с курением поражает, потому что когда вот я рассказываю об эффектах курения, особенно когда говоришь с детьми, они задают очень простой и логичный вопрос. Если оно так опасно, почему же его не запретят? Мое сугубо личное мнение заключается в том, что ради денег к сожалению сейчас делается очень много и если бы от героина люди так быстро не умирали, его бы тоже разрешили к продаже, потому что акцизы забыли. Но Поверьте, что поскольку мы относимся к поколению молодых, мы должны дышать чистым воздухом. Безусловно, что гладкая кожа и курение – это взаимоисключающие понятия. И вы знаете наверняка, что на Западе, например, нельзя считаться успешным человеком и не вести при этом здоровый образ жизни. То есть это требуется и от политики в том числе. И э, вряд ли, скажем, партнер GNS может быть убедительным, рассказывая о здоровье и долголетии, и при этом выглядеть усталым, светом лица, морщинами и в следующими э, многочисленными эффектами последствиями курения. Поэтому, безусловно, будем отказываться от э, этой пагубной привычки. Следующий слайд, пожалуйста. Видите, у нас сегодня, скажем так, растянутая во времени презентации с этими проблемами. Вообще, скажем так, американцы, как заварившие кашу в истории с курением, сейчас взяли активнее всего мира, что кашу, собственно, расхлебать и закончить историю. Неужели не вызывающий сомнений факты, доказанный нау наукой, состоит в том, что Пристрастие к табаку сравнимо к при, с пристрастием к героину, поэтому э, наибольшая борьба идет за детей, чтобы они даже не начинали. Э, а... CDC, это Центр по борьбе с заболеваниями Соединенных Штатов Америки, развернул очень серьезную агрессивную кампанию, которая называется «Советы бывших курильщиков», где люди, пострадавшие от эффектов курения, рассказывают о том, что с ними произошло, таким образом, своим примером, стараясь страдания людей и убедить их бросить курить, а молодежь и не начинать курить. Следующий слайд, пожалуйста. Слышно меня? Я смотрю, тут Арина пишет, что у нее не слышно. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Есть ли звук? Отлично, Алексей, спасибо. Давайте вкратце пробежимся. По эффектам курения, в принципе, все наверняка знают, может быть, кто-то еще нет, я скажу об этом, что курение ассоциировано с раковыми заболеваниями, слева вы видите Шона, ему 50 лет, в 46 лет ему был поставлен диагноз рака гортани, ему провели сложную операцию, он выжил, но теперь он ходит со стомой, вот такая дырка в горле называется стомой, предупреждает что если вы собираетесь продолжать курить дальше, то надо быть осторожным, чтобы не порезать стол, пока вы витязь. В центре вы видите Сьюзи, 62 лет, 57 лет у нее случился инсульт, и теперь, к сожалению, она зависит от, от, его, от своего сына, который ухаживает за ней, потому что она не способна даже встать в постели. Справа ему 40 лет. У него был сахарный диабет, к сожалению, он принял решение курить и поплатился за это почечной недостаточностью, ампутацией и операцией на сердце. Видите, у него такой несимпатичный шрам грудной Ситуация достаточно серьезная. Следующий слайд, пожалуйста. Рузвельт слева, 45 лет. У него случился инфаркт миокарда, и не удивляйтесь, к сожалению, у курильщиков сосуды стареют очень быстро, и поэтому это одно из возможных последствий курения ему, провели операцию на сердце. По центру мы видим Эдана, ему 7 лет, он болеет астмой, и, к сожалению, его отец курил. Вызвало у Эда серьезное обострение астмы. А справа Брентон, ему 31 год, у него было заболевание сосудов, в котором очень сильно осложнилось в результате курения, вы видите, к сожалению, страшный результат. Следующий слайд, пожалуйста. Лево закономерный результат рака легких, и я считаю, как врач, что этой женщине повезло, потому что вы должны понимать, легкие не болят, раки, которые мы можем выявлять с помощью рентгена грудной руки, это небольшая доля раков, а очень серьезная часть растет внутрь бронха, их не видно на рентгене, пока не появляются осложнения, когда, собственно, хирургия уже не так эффективна. А справа вы видите женщину, у которой развился парадонтоз, и она, к сожалению, потеряла бы, поэтому она говорит о том, что вы начинаете думать о ваших зубах намного больше, когда у вас их не остается. Казалось бы, мы знаем много о раковых заболеваниях и страданиях кожи, но вот утрата зубов у курильщиков – это тоже вполне реальное осложнение. Следующий слайд, пожалуйста. Слева тоже серьезная ситуация, очень серьезная для России. Вы знаете, что, к сожалению, число женщин, курящих сигареты, возрастает. Увы, и это, безусловно, сказывается и на здоровье детей. И э, фотография слева женщин, которая родила, к сожалению, больного ребенка. И поэтому э, она и говорит, что некоторые из причин э, того, что надо бросить курить, очень малы по размерам, но они весьма весьма серьезны. Э, я прошу помнить тех, кто еще курит, из числа женщин о том, что у нас клетки э, с нами от нашего рождения. И поэтому сколько лет вам, столько лет вашей яйцеклетки, все, что пережили вы, все пережила ваша яйцеклетка, они не обновляются, они э, отравляются теми же самыми токсинами, которыми отравляетесь вы, Поэтому, безусловно, риски пороков развития у детей, родившихся от курящих женщин, выше. Ну и, скажем так, ребенок, родившийся у курящей женщины, он весит меньше, соответственно, его теломеры короче. Это доказанный факт. Ну и курение при детях, безусловно, тоже вызывает серьезные осложнения со стороны легких, и сердца, и сосудов. Следующий слайд, пожалуйста. Как будто этого мало... Есть серьезные научные данные, которые, кстати сказать, очень долго были известны только малому кругу лиц, то есть врачам не выпускались, скажем так, широкую общественность. К сожалению, табачное лобби – это реальность, оно работает. Так вот, вы должны знать, что курильщик сам по себе получает меньше даже половины, от того дыма и тех отравляющих веществ, которые есть в сигарете, и возникают в результате ее горения. А больше половины уходит в окружающий воздух. И поэтому курение, безусловно, опасное для тех, кто окружает курильщика. И пассивное курение – это тоже рак и преждевременного старения, и болезней сосудов и сердца, и раковых заболеваний, и многих других, других осложнений. Еще одна серьезная вещь – это то, что дети быстро учатся. Вот как раз э, постер справа говорит об этом. Э, дети любят своих родителей. Природа плюс ко всему устроила так, что именно у родителей дети учатся всему, что им должно пригодиться. Поэтому в семье, где курит один родитель, вероятность того, что ребенок станет курильщиком, достигает 70%. Если курят оба родителя, фактически у ребенка, нет шансов на здоровый образ жизни, поэтому если кто-то из вас курит, помните о том, что ваши дети смотрят на вас. Захотели бы вы, чтобы они стали курить и подали свою жизнь здоровью? И самое серьезное то, что уже Россия находится на первом месте в мире по уровню подросткового курения. Так представьте себе, пожалуйста, какие результаты мы получим с вами через 10 лет, когда они вырастут. Следующий слайд, пожалуйста. Потому что, например, меня как врача это очень волнует. Более половины пациентов, которые приходят, они являются курильщиками, и они страдают от этого. И э, испытывают затраты не только от того, что они покупают сигареты, но и от того, что они вынуждены потом лечиться, устраняя последствия э, курения. Поэтому, наверное, надо называть вещи своими именами. И еще раз повторюсь, я считаю лицемерием то, что это вообще продается, но, наверное, как-то нам надо разумно подходить к этим вещам и не позволять никому зарабатывать на своем здоровье. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Этот сайт я периодически показываю, покажу его и сегодня. Я думаю, что Майабро-кантри это уже не Соединенные Штаты Америки, это Россия, потому что у нас курит больше половины мужчины, 25% женщин, то есть в стране уже больше 70 миллионов курильщиков. Фактически еще треть населения являются жертвами пассивного курения. И, как я уже говорила, подростковое курение это тоже очень серьезная вещь. И возраст начала курения в России 10 лет. Поэтому фактически 500 тысяч человек в год наша страна теряет в результате эффектов, связанных с курением сигарет. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, вам не кажется, пока тут переключается слайд? Что ситуация довольно странная. Если посчитать все затраты, которые несет наша страна в результате, скажем так, пагубного образа жизни, можно было бы, наверное, каждого человека в стране обеспечить двумя коробками резерва в год за счет бюджета. По-моему, надо бы вынести такой проект на голосование. Посмотрите, собственно говоря, почему все это происходит. Мало того, что табак сам по себе содержит никотин, никотин является ядом, он нарушает функционирование организма, он ускоряет нервно-мышечную передачу, то есть заметно ускоряя обмен веществ. С этим связано вот ощущение какой-то эйфории и стимулирования, но... Скажем так, ловушка заключается в том, что организм перестает выделять собственные вещества, похожие на никотин, которые нужны для осуществления многих процессов в организме, и, соответственно, в этом заключается вот эффект сигареты как наркотика. Но кроме никотина в составе табачного дыма еще около 4000 веществ, и из них признано ядами фактически около 300 веществ. Многие из них каньены, то есть они доказано могут вызывать рак. Вы видите, собственно говоря, часть веществ, которые вообще несовместимы с нашими пониманиями того, что можно засовывать внутрь, извините, пожалуйста. Поэтому сигареты сейчас это не табак, это вот это вот чудо химической промышленности. Надо понимать, что вообще это нельзя близко подпускать к своему организму. Следующий слайд, пожалуйста. Если вам еще мало, дорогие друзья, то вот, пожалуйста, иллюстрация того, что касается смол или дегтя, простыми словами. За год, если выкуривать пачку сигарет в день, легкие поглощают вот примерно 700 грамм дегтя, который тоже является канцерогеном. И... Вы видите, научные тоже, что если табачный смолой смазывать ухо кролика каждый день, то через 3-4 месяца у него начинается рост раковой опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. То есть представьте себе такое количество смолы в легкие. Рано или поздно расплата наступит. Если вам еще мало... Посмотрите, пожалуйста, на эту иллюстрацию. Это Терри, она была, в принципе, первой героиней проекта CDC по э, тому, что касается вот, фишек от бывших курильщиков. Э, слева ее фотография в молодости. Так она выглядит сейчас. Э, у нее была серьезная операция тоже по поводу рака гортани. Она страхиастомы, Говорить сейчас нормальным голосом она не может. Ее серьезный совет, скажем так, вот в рамках этой что если вы собираетесь продолжать курить, запишите свой голос, чтобы потом включать э, запись своим детям и внукам, потому что, возможно, вы лишитесь вашего нормального голоса. Посмотрите, э, табак содержит частицы радиоактивного полония, при сгорании они выделяются. Э, если вы все еще думаете, что для вас Флюорография – это опасно. Подумайте, пожалуйста, что такое э, курение. Это весьма серьезные вещи. И Радиоактивный фон в организме курильщика в 30 раз выше, чем у некурящих. Э, один из э, лекторов сравнивал сигарету с нейтронной бомбой. Дело в том, что нейтронную бомбу изобретали для того, чтобы она поражала, скажем так, э, живую силу, при этом оставляя нетронутым, э, нетронутыми материальные активы, дома, автомобили и так далее. Так вот, курение то же самое делает с населением нашей страны. То есть после этого земля останется пустой, дома тоже, но вот ненужное население куда-то денется, вот туда, в страну Мальбора. Следующий слайд, пожалуйста. Возможно, вам покажется, что я говорю об этом достаточно эмоционально, но дело в том, что, к сожалению, врачи видят это каждый день. Вот. Мало было меня это коснулось не только как врача, но и как, собственно, человека и пациента, потому что часть моих родственников тоже серьезно пострадали от курения. Посмотрите, пожалуйста, я считаю, что в принципе то, что происходит у нас, это настоящая табачная война. Поверьте мне, что производители и главы табачных картелей, они не курят. Они очень хорошо берегут свое здоровье, наверняка являются еще клиентами компании GNS Global. Вот. Самый большой ресурс – это люди фактически. То есть люди принимают, они являются мишенью табачных компаний, но я считаю, что нам пора понять, что нужно оказать сопротивление, и у нас для этого есть все возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Напомню вам слайд, который я уже указывала на работе сибирских ученых, более 10 тысяч человек, прошли исследования многосторонние, в том числе измерение длинных теломер. И оказалось, что курение действительно укорачивает теломеры, а мы знаем, что короткие теломеры – это... Понятно, что короткая жизнь, да еще и повышенный риск рака и сосудистых выливаний. А самое интересное, на мой взгляд, как врача, заключается в желтом столбике. Вы бросили грить, вы молодец, вам 100 баллов, но теперь надо восстанавливать теломеры, потому что вы видели все эффекты, все причины, почему курение так опасно, смолы и канцерогены, и токсические яды и э, радиоэффекты, и спазм сосудов, и прямые эффекты никотина, я могу долго это все еще раз перечислять, но тем не менее понятно, что после такого массированного удара нужно обязательно что-то предпринимать для того, чтобы восстановить процесс. На вопрос ланы сразу попутно отвечаю. Что если муж курит, и столбик первый, если вы не курите, но при этом подвергаетесь воздействию табачного дыма, вы можете себя причислять к оранжевому столбику. Потому что посчитали, что один час пребывания в табачном дыму – это практически то, что вы сами вы, выкурили одну-две сигареты. То есть в зависимости от того, какого сорта сигареты. Следующий слайд, пожалуйста. Мало того есть кстати пока переключаюсь, я скажу что есть понятия э, не вторичного курения, то есть, когда вы находитесь в табачном дыму, но сами не курите, а третичного курения. Дело в том, что многое из того, что выделяется в табачном дыме, оседает на коже, волосах, одежде, поэтому мы чувствуем от курильщика запах. Поэтому, и это тоже вещества, которые э, способны ухудшать состояние здоровья. Допустим, дети, сидящие на коленях у курильщика отца, тоже получают определенную нагрузку этими ядами. Напоминаю вам, вот болезни, связанные с укорочением теломер курение укорачивают теломеры, поэтому, безусловно, все эти заболевания, их риск повышается у курильщиков многократно. Это доказанный факт. Следующий слайд, пожалуйста. Я надеюсь, что пока мы с вами говорили, кто из вас еще курит, принял уже серьезное решение о том, что нет альтернативы кому то прекратить курить. И напомню мужчинам, дорогие мужчины, вы и так под ударом. Господь так создал, что длина теломеров у мужчин меньше, чем у женщин. Но почему? Это еще факт, который предстоит выяснить. Но, тем не менее, представьте себе, что происходит, когда мужчина курит. Это реально несущийся в пропасть фера. То есть на огромной скорости, несущейся к осложнениям со стороны сосудов и сердца, и раковым заболеваниям и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. И напомню, кстати, что у мужчин есть очень сильный фактор, по которому они могут делиться, что их старение сосудов началось. Это потенция, потому что сосуды в половой сфере, они тонкие, они сразу чутко реагируют на, скажем так, изменения в организме. Поэтому я предлагаю вам, вместо того, чтобы пытаться вот там вот внизу, в нижней части слайда, разгребать как-то этот потоп, когда, собственно говоря, это не принесет серьезных знаков результатов, вместо этого перекрыть вот этот кран заболеваний, старений, раковых различных болезней и страданий и начать жить полноценной жизнью. Следующий слайд, пожалуйста. Я предлагаю прямо сегодня тем, кто еще не может причислить себя к поколению молодости, присоединиться к нему. Безусловно, мы все с вами прекрасно понимаем, что э, успех того, что вы получите от того, что бросили курить, зависит от того, как долго вы подвергали себя действию этих отравляющих веществ. Лучше вообще не начинать. Но если так случилось, что вы курите, Пробросайте прямо сейчас, потому что каждый день добавляет риска, каждый год добавляет риска. Бросили в 30 лет, вы добавили еще 10 лет в копилку ожидаемой продолжительности жизни, и вы видите дальше цифры. Но в любом случае, даже если бросили в 60 и в 70, это все равно плюс сразу же для сосудов. Несмотря на то, что, скажем так, прирост ожидаемой продолжительности жизни уже не будет таким большим. То есть после даже какого-то заболевания, когда бросают курить, заболевшие они чувствуют улучшение общего состояния. Бытует миф, что если курильщик курил долго и нудно в течение практически всей жизни, могу привести в пример собственного отца, очень долго он сопротивлялся этой идее, потому что он начал курить в 6 лет. Он бросил курить в 58. Это продолжалось, можете себе представить, огромными обсуждениями, диспутами, нашей семье, доказываниями, слайдами на стене, в туалете. В общем. Но ну, все возможности использованы, какие можно. И он приводил, и многие, кстати, мои пациенты приводят один и тот же аргумент, я не знаю, вот они сами его придумали или где-то они его получают по каким-то каналам, что э, им без курения будет хуже, потому что их организм уже адаптировался. Это, это неправда. Это все равно, что говорить, давайте я буду колоть героин дальше, потому что я к нему уже привык. Безусловно, будет ломка, будет синдром отмены, но это длится всего две недели. И посмотрите, отказ от курения после инфаркта уменьшает риск повторного инфаркта или нестаберди на 50%. Это серьезный вопрос. И сразу же снижается вероятность импотенции, бесплодия, преждевременных родов и рождение детей с низкой массой тела. Это все очень серьезные вещи. А самое главное, еще и вы обеспечите этим безопасность ваших близких. Вы помните о эффектах пассивного курения и о том, что если у вас в семье есть астматик, то вы вообще убиваете его каждый раз, когда закуриваете при нем или даже приходите домой, а от вас пахнет сигаретами, Потому что на вас есть эти виды и доверяющие. Следующий слайд, пожалуйста. Мне очень нравится слайд слева. Кстати, мне кажется, что вот эта женщина, ее зовут Беатрис, но мне кажется, что она похожа на Патрисию Лопес, как вам не кажется. Она бросила курить 37 лет и говорила о том, что очень большую роль в этом решении сыграл ее ребенок. Он... Э... Писал ей письма с просьбами бросить курить, рисовал иллюстрации. И вообще, хочу вам сказать, что когда вы решаетесь бросить курить, поддержка близких очень важна. Очень важна поддержка близких. Ну, представьте себе, это же надо отказаться от серьезного наркотика. Поэтому заручитесь поддержкой близких и бросайте. Как происходят перемены к лучшему, когда человек бросает курить? Уже через 20 минут артериальное давление снижается, и сердце начинает биться реже. Это значит, благотворные эффекты на сосудах уже сразу. Через 12 часов уровень окиси углерода, то есть угарного газа, переводя другими словами, уменьшается до нормы. От 2 до 12 недель, в зависимости от того, сколько человек курил, улучшается, через этот срок улучшается кровообращение, улучшается работа легких. Далее уменьшается одышка и кашель. Через год риск развития болезни сердца ишемической уменьшает половину от риска курилька. 5 лет снижается риск инсульта до риска некурящего. То есть 5 лет отсутствия курения, даже период. Этим если у вас стаж был уже серьезный, и вы уже обезопасили свой мозг от катастрофы. 10 лет и риск развития рака лехи снижается в два раза. Но, к сожалению, должна сказать, что если вы не осуществляете нутритивную поддержку, то есть если вы не предпринимаете мер, потому чтобы максимально нейтрализовать все эффекты курения, которые были, риск до риска некурящего не снизится потому что эффекты были действительно очень серьезные от курения табака. Поэтому еще раз говорю, даже не начинайте. Через 16 лет от начала здорового образа жизни риск развития ишемической болезни сердца фактически приравнивается к риску некурящего человека. Следующий слайд, пожалуйста. То есть... Я думаю, что вы поняли, я подвожу вас к тому, что обязательно нужно прекратить курить, но еще и нужно восстанавливаться правильно потом. Мне очень нравится слайд справа, это такая карикатура, доктор протягивает пациенту пластырь и говорит ему, ну, наверное, вы знаете, что есть пластырь с никотином, как заместительная терапия, чтобы уменьшить симптомы отмены, то есть ломки, грубо говоря. Доктор говорит, я прописываю вам пластырь, чтобы помочь вам бросить курить наклеить его на свой рот. Вот, так что, в принципе, у американцев есть такой даже лозунг ни одной затяжки. То есть, если вы курить бросаете, то самое эффективное, это вообще не снижать потихоньку количество сигарет, а прекратить сразу. Начнем, значит, с того, как мы будем идти к успеху. Вы должны сразу оценить, когда вы решили курить, что табачная зависимость, это хронический заболевание, это очень серьезный. Не надо переоценивать свои силы и требовать от себя невозможного. Вы должны просто, э, скажем так, набраться терпения и понять, что ваша цель – это чистый воздух для вас и для вашей семьи. Но зачастую нужно несколько попыток, прежде чем вы победите этот страшный фактор в своей жизни. То, что один раз получилось, что вы сорвались, не значит, что вы неудачник. Просто проанализируйте, что вы сделали не так, Сделайте выводы, и в следующий раз получится лучше. Второй пункт – успех операции, зависит от подготовки. Это пригодно к войне любой, в том числе и к войне за свое здоровье. Поэтому прежде чем бросать курить, надо продумать мотивы, продумать факторы, когда вам очень хочет курить, чтобы избегать этой обстановки, работать план объясниться с родными, что вот у вас будет, скажем так, такой достаточно тяжелый период, две недели, вы будете на всех рычать и ворчать, э, поговорить с ями, что вам нужно бросить курить, чтобы при вас никто этого не делал, э, возможно, поконсультироваться с врачом, который подскажет вам какие-то дополнительные методики, если синдром отмены будет сильным, и вам понадобится еще заместительная терапия э, пластырями, таблетками и так далее. Еще раз повторюсь, третий пункт, ни одной затяжки потому что это наркотик. Представьте себе, вы наркоману предложите шприц. Понятно, что он сорвется. То же самое с курением. Поэтому даже одна сигарета после отказа от курения – это дорога к пробуждению монстра, как в тех фильмах ужасов, когда там вроде бы всех победили, и потом они достают книгу, читают очередное заклинание. Четвертый пункт. Помните, что табак – котик, поэтому синдром отмены будет он будет у всех в большей или меньшей степени. Но он длится две недели. Главное продержаться эти две недели. На мой взгляд, как врача, самое лучшее ⁇ это бросать курить в отпуск, когда никто не будет к тебе лезть с отчетами, какими-то планами, не знаю, чем еще, нагрузками, стрессами, и, соответственно, меньше будет факторов, которые будут вызывать тягу. Поэтому мы плавно перестекаем к пятому пункту, избегаем стресса, даем себе передышку, используем различные техники расслабления. Кстати, вот американцы еще говорят такую интересную вещь, что вот порыв, скажем так, приступ закурить длится несколько минут, поэтому с собой носим. Плеер или на телефон записываем любимую музыку, как только потянуло, включили и отсчитываем три трека. Три песни прошло, все, уже отпустит. Главное отвлечься на этот момент. Шестой пункт. Вы должны понимать, что адреналин, физическая серьезная нагрузка и стрессы вызовут тягу. Воль то же самое. Поэтому пока вы бросаете и пока вы не почувствовали, что вы уже, скажем так, избавились от серьезной зависимости, избегайте Голя, потому что иначе потянет курить. Избегайте кофе, то же самое. Что я имею в виду под ритуалами? К сожалению, многие курильщики привязывают прием пищи и, скажем так, походы в туалет к сигарете. Поэтому, на мать, что будут определенные трудности, после еды заготовьте стакан прохладной воды это поможет. Что касается вопросов с туалетом, пейте больше. Это поможет. Ну, избегайте стресса. Следующий слайд. Продолжим. Седьмой пункт очень важный. Убираем дома, чтобы не было никакого запаха, никаких пепельниц, зажигалок. Все, убираем и одежду. Если вы курили в машине, обязательно моем салон, чтобы не было никакого запаха сигарет. И избегаем мест с вачным дымом. Восьмой пункт тоже весьма и весьма важный. Извините, секундочку. Движение. Это помогает снизить тягу. Соответственно, мы еще и должны знать, что прощения я отвечу на звонок, очень важная, это дочка. Ариша, погуляй немножко. Я скоро при... погуляй, давай. Давай, хорошо. Прошу прощения, техническая пауза. Поэтому... Вы должны понимать, что лучше двигаться. Дело в том, что никотин еще и ускоряет, как я говорила, обмен веществ. Когда человек бросает курить, собственно, никотиноподобные вещества вырабатываются в маленьких количествах. Нужно какое-то время, чтобы организм возобновил свою работу, поэтому часть бросивших курить прибавляет в весе. Чтобы этого не было, безусловно, двигаемся и питаемся правильно. Девятый пункт – больше жидкости, овощей и фруктов. Больше воды без газа, прохладно, через трубочку заменить рефлекс сосания. И десятый, выбираем себе награду. Помните, что вы, во-первых, экономите деньги. Вы экономите деньги не только на сигаретах, но и на том, что вы должны были бы лечиться от состояния, связанных с курением. У вас появятся деньги на то, чтобы позволить себе дополнительные упаковки резерва и следующих продуктов, о которых я расскажу чтобы восстановить здоровье, ну и позволить себе то, о чем вы мечтали, но не могли себе позволить раньше, например, поездку в Канкун, да, как говорит Лилия. Следующий слайд, пожалуйста. Вы видите на экране симптомы синдрома отмены, то есть ломки, то, что может случиться, когда вы бросаете курить в ближайшие две недели. Когда знаешь врага в лицо, с ним легче бороться, поэтому... Безусловно, я вам говорю еще раз, что правильно бросить курить, нужно прежде всего готовиться к этому процессу. Когда знаешь эти симптомы, ты менее, скажем так, критично их воспринимаешь и знаешь, что делать. Следующий слайд, пожалуйста. Как я уже сказала, через две недели симптомы уходят, и вы уже на пути к жизни, свободные от никотиновой измести. Многие боятся отказываться от курения за страха набрать вес, особенно это касается женщин. Но я не знаю, наверное, каждая вторая женщина в приеме, которая курит, говорит мне в ответ на предложение быть курить доктора, как же я располнею? Я так слегка полненькая, что со мной будет? Я вот вообще не знаю. Во-первых, прибавка в весе обычно ограничивается двумя-пятью килограммами, килограммами. Но если мы подготовимся правильно, то этого можно избежать. Прежде всего, как мы помним, физическая активность 30 минут в день обязательно, даже для человека, который не курит, для того, чтобы поддерживать сосуды в норме. Во-вторых, больше. В-третьих, правильное питание. А, вообще у нас, как у скажем так, людей, знающих о продуктах GNS есть еще и замечательный ключ к успеху это система ZEN, о которой я сейчас еще расскажу, но прежде всего вы должны понять, что есть еще и дополнительные методики по контролю голода никогда и ни в коем случае если вы бросаете курить, не надо есть за едой полностью сосредоточиться на приеме пищи чтобы ваш мозг досконально понял что вы сейчас действительно едите и просчитал каждую калорию никаких разговоров по телефону еды за компьютером, телевизором Обязательно кушать именно за обеденным столом, сосредоточься на еде. Обязательно понять, что размер порции сейчас у вас должен быть меньше обычного, потому что у вас обмен веществ чуть-чуть замедлен. Ни в коем случае не подавать в общих мисках еду на стол в семейном стиле. То есть каждому порцию свою тарелку, И даже если вы еще чувствуете год, встаньте из-за стола. Если что, попейте попозже водички. Обязательно, действительно ли вы хотите есть, или у вас стресс, или у вас есть, чтобы заживать тягу к сигаретам. То есть анализируйте свое состояние. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь самое главное. Мы помним, что у нас в руках есть замечательный ключ к восстановлению здоровья, утраченного в какой-то мере пагубным воздействием сигарет. То есть мы идем с вами по стандартной схеме. Безусловно, мы восстанавливаем теломеры с помощью Finiti. Безусловно, нужно от вот этого жуткого окислительного стресса защитить свои клетки с помощью резерва. Курильщики это все люди, страдающие витаминодефицитом, и витамины потребляются у курильщиков быстрее, то есть мы укрепляем свои клетки с помощью AMPM. И, безусловно, у нас есть замечательный инструмент по восстановлению баланса в обмене по контролю веса с помощью системы Zen Body. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, я считаю, что нам крупно повезло, дорогие друзья, да еще и мы помним, кожа выглядит у курильщиков старше, то есть у нас есть и косметические средства для того, чтобы с этим справиться. Вы помните, что Zen Body Shape притупляет чувство голода, а чувство голода обостряется у людей, которые бросают курить. Zen Body Fit помогает сжечь лишние сантиметры, вы понимаете, что вы пойдете в фит-центр, чтобы как-то сбросить вес и приглушить свою тягу к сигаретам. И тут как раз Zen Body Fit еще и придет на помощь в том, чтобы восстановить, скажем так, утрату белков. Zen Body Pro поддерживает Влада Хаджи, это и мой любимый продукт тоже, потому что действительно это потрясающая протеиновая смесь, да еще и обогащенная дополнительными веществами. не только в том, что касается приведения тела в тонус, но еще и нормализации обмена веществ и обогащения и омега-полиненасыщенными кислотами, и э, пробиотиками, то есть лакто-бифидобактериями. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что каждый... Человек, который живет в мете, должен в день хотя бы один зен будет выпивать, знаете, для того, чтобы вот поддерживать состояние здоровья и кишечника и иммунитета в целом. Кстати, вот пока загружается слайд, скажу вам, что недавно я была на Гастрофоруме в Сибирском, вот у нас в Новосибирске проходил, ну, но каждый посчитал своим долгом высказаться на тему нарушенной экологии кишечника пагубного состояния и так далее. Ну вот у нас следующий слайд. The Body Shape. Посмотрите, я выделила цветом то, что актуально для человека, бросившего курить. Поддержание необходимого метаболизма, то есть обмена веществ. Уменьшить тягу к углеводам и сладкому. Но это как то самое, сколько курильщиков бросают прийти, потом ходят с чупа-чупсами и как раз набирают все пустые калории и удивляются, почему они стали весить больше. Контроль аппетита и чувство голода. То есть, дорогие друзья, то, что надо. Следующий слайд, пожалуйста. Вы представляете, скольким людям вы можете помочь в том, чтобы избавиться от этой пагубной привычки, да еще и здоровья? здоровье. Про BodyFit мы помним, тоже можем помочь обладать голод, да еще и мобилизовать жировые отложения, поддержать здоровье мышц и стать еще и красивым. То есть Лутонус. Следующий слайд, пожалуйста. Вы наверняка помните, что следующий слайд будет ZenBody Pro. Это не только создание ощущения сытости, потому что это замечательная белковая смесь, чем гипоаллергенная. А еще и периодический волокна необходимы для того, чтобы вообще вот эти бактерии скажем так, свое благотворное влияние оказывали на кишечник, еще и омега-полинасыщенные жирные кислоты, которые так важны для здоровья сосудов, а мы понимаем, что с сосудами у курильщика произошла беда настоящая, и все это поддерживает еще и иммунную систему, а вы себе представьте и вспомните, как на иммунную систему влияли те токсические вещества, как на нее влияли те радионуклиды, как на нее влияли те смолы, и, безусловно, это все нужно восстанавливать. Следующий слайд, пожалуйста. А, а, ну и, конечно вы читайте. 150 килокалорий в пакете. То есть это серьезно, вы фактически получили прием низкокалорийный, то, что нужно как раз человеку, бросающий курить. И напомню вам еще раз, что это не просто пробиотическая смесь, а это 10 миллиардов лактобактерий, бифидобактерий в каждом грамме этой смеси. То есть это очень серьезное количество, а у курящих 100 100% хроническое воспаление слизистой желудкой и дисбактериоз. То есть мы получаем бонус не только в том, что касается контроля веса, но и в том, чтобы восстановить экологию кишечника у курильщиков. Следующий слайд. Еще и помните, кстати, когда отказывают некоторые партнеры, что им предлагали другой пробиотик, который вот он якобы дешевле, на поверху оказывалось, что там, во-первых, меньше содержится лактобактерия, бифидобактерия, во-вторых, там нет волокон пробиотических, которые являются собственно необходимой пищи для этих бактерий, чтобы они вообще работали. Мы помним, что ДНК повреждается как раз э, вот этими свободными радикалами. Так вот, самое серьезное повреждение как раз вызывается именно Курением, да еще и э, низирующим излучением у нас, э, безусловно, повреждение ДНК очень серьезно стоит на повестке дня. Именно поэтому раковые заболевания курильщиков – такая серьезная проблема. Следующий слайд. Я, кстати, вот говорила с пожилыми врачами, они рассказывали, что в начале 20 века случаи рака легких… Газу... Истикой. Ну, безусловно, что, конечно, до раков еще надо дожить. Это все-таки болезнь старости. Но и э, считайте даже в таком раскладе, сколько сейчас онкологических заболеваний у молодых? Это страшно просто. Резерв любимый продукт у многих и многих. А почему? Потому что он содержит антиоксиданты. То есть как раз те вещества наших э, клеточных структур, то есть препятствуют разрушению и ДНК. Э, помните одну вещь? Я, кстати, обещаю всем во время ой-ой-ой что-то выключилось верните обратно пожалуйста всем партнерам на skype линии я всегда говорю что не знаю откуда пошел обычай резерв принимать до еды резерв помните что это очень активный экстракт получается из достаточно большого количества сырья то есть вот и винограды и голубики и черники включите слайды пожалуйста на место их не видно и, безусловно, резерв лучше вообще всегда принимать во время или после еды. А курильщики по умолчанию являются людьми с хроническим гастритом. Табачный дым, скажем так, смешанный со слюной, попадает сразу в желудок и раздражает слизистую. Поэтому все курильщики только после еды или во время еды принимать резерв. Но принимать, безусловно, обязательно. Что с видеосопровождением, сопровождением, Лиля. Есть слайды, нет? Друзья, у нас сегодня презентация в форс-мажорном режиме. Так, а, ну давайте. Слайдами. Пока слайдами. Что Хорошо, слайдами. давайте пока попутно, попутно вам расскажу, что там дальше. Безусловно, наверняка вы даже и без слайдов догадаетесь, что следующим пунктом в программе восстановления здоровья человека, бросившего курить, естественно, что следует, естественно, и МПМ, потому что курильщики, как я вам говорила, это уже люди с витаминной и минеральной недостаточностью. Э, Из-за того, что никотин э, в какой-то мере разгоняет обмен веществ, соответственно, э, витамины потребляют, то курильщика быстрее, плюс вот эта хроническая интоксикация тоже требует от организма какого-то напряжения, каким-то образом хотя бы как-то устранить э, эти последствия, и безусловно, что восстановить потом ситуацию тоже обязательно надо. Ну и мы помним еще о том, что МПМ это не просто витамины-минеральный комплекс, а еще и пять запатентованных смесей, направленных как раз. На восстановление повреждений в ДНК, на поддержку работы теломер, и также там есть и пробиотик. То есть, безусловно, и МПМ тоже очень-очень нужен для того, чтобы человек на пути к здоровому образу жизни мог восстановиться полноценно. Финнити. Как революция внутрицептики, безусловно, очень актуален, потому что мы помним те столбики с длиной теломер, помним о том, что человек, бросивший курить, не удлинил свои теломеры фактом э, вот этого прекращения курения, он просто остановил э, эрозию теломер, разрушение теломера, но не восстановил ситуацию. Да? Поэтому, безусловно, что финити тоже играет очень важную роль в программе восстановления здоровья бывшего курильщика. Ну и меня часто спрашивают про то, когда будет доступен видосель в России. Этот вопрос, наверное, надо адресовать Анне и Лили. Но хочу сказать, что видосель тоже очень благотворно воздействует на состояние здоровья людей, бросивших курить, потому что это прежде всего детоксикация. То есть это устранение токсического влияния э, веществ табачного дыма на организм, плюс это повышение работоспособности, улучшение памяти, и э, вы помните, что он хорошо применяется и для восстановления каких-то острых или обострений хронических заболеваний, ну это... Один из компонентов полноценного питания, то есть это альфа-гликопротеиды, по ним есть очень много интересных работ по коронному влиянию на организм, поэтому хотя бы одну порцию в день, если вы бросаете курицу хотите быстрее выйти из Синдай, а лучше свет 3 безусловно, это будет очень благотворно. Ну и вообще в пакетике ВДСЛ всего 20 килокалорий, то есть это тоже программа низкой калорийности. Поэтому со всех сторон хорошо. Вот Елена Карпова насчет «все вместе» вопрос сложный, потому что есть, допустим, люди, у кого, скажем так, фактически постоянно «Ой, спасибо большое, ура!» можно, наверное, так ЭМП им рассказали, перейти к фините и видосель Вот на видосель остановимся. У части курильщиков вот это хронический гастрит в состоянии, скажем так, практически вот незатихающего обтурения. И если есть такая ситуация, то, наверное, предпочит... предпочтительно было бы начинать, скажем так, с EMPM, вот, а потом подключать уже резерв и далее affinity. Ну а система ZEN никоим образом не вмешивается в этот процесс, то есть это можно сразу, вот, ну и видосель вообще ни с чем не взаимодействует и никому образом не Решать, то есть видосель сразу вот как решили встать на путь правильного образа жизни и собственно подключать для того, чтобы быстрее вывести токсины и уменьшить синдром отмены. Вот собственно основное, что я хотела вам рассказать сегодня, следующий слайд пожалуй, еще один. Вот, хочу вам показать такую интересную вещь. Вы помните, я рассказывала вам только классификацию возрастов по Всемирной организации здравоохранения, что они увеличили, скажем так, продолжительность нашего среднего возраста. Но, увы, есть такая, знаете, штука, как черный юмор, о том, что классификация возрастов в России сейчас несколько другая. И у нас вообще получается так, что треть населения обычно умирает в возрасте от 45 до 60 лет, а в возрасте 61-75 лет, странно, что не умер редкий счастливчик, который дожил до 76 и далее, ну а если ты прожил больше 90 лет, так ты вообще сломал систему. Я желаю вам сломать систему вместе с ЖНС и желаю вам молодости, творческого и активного долголетия и, безусловно, чистого воздуха от ЖНС поможет восстановить здоровье, несмотря на трудности, которые пришлось пережить вашему организму. Всего вам доброго. Ну, как всегда, вопросы можно задавать во время скайп-линии, которая начнется буквально через три часа. Нет, не три, два. В общем, с пяти до семи по московскому времени единственная просьба, дорогие друзья, я обычно скайп рабочий включаю вот во вторник перед скайп линией. То есть всех, кого я не добавила, я обязательно добавлю и поговорим с вами вечером.